У дедушка набирал воду во дворе, и его просто застрелили очередью с автоматом. А ну, когда ехала машина, просто расстреляли. Hi guys, it's me Tanya, and this is the fourth episode of Project Team. Today is a bit unusual video because I'm not gonna be alone. I'm gonna call to my friend Alena. When war has started, I try to keep in touch with Alena, where что, living and how Привет! Наразі Как uh, ты зараз? Где ты е? Я сейчас уже, уже хорошо, Киев. Расскажи Розкажи мне, будь ласка, про свой первый день, про 24 лютого ранок, как ты узналася про Вену? Uh, ну, я слышала первый взрыв. Но я была во сне, ну, во сне, но как бы я не понимала, что это взрыв. А потом как бы я услышала, что мама громко разговаривает по телефону, а слышала, что какая-то паника. Ну, собственно, я и сразу же поняла, что, по ну, как бы началось. Я живу в Ворзале, а Ворзель, он как раз находится, можно так сказать, посерединке между Трепенем, Бучей, Гастомельским э, аэропортом. Ну, аэропорт у нас э, через поле видно. Ну, он, такой... Это тихий такой городочек. Э, это много очень санаториев, э, лагерей детских там, лесочек. То есть он такой совсем частный сектор в основном. Такой небольшой. Когда ты что российские войска пришли в ваше место? Наверное, к часам... 12 это же и шел бой в Гастомеле и... 24-го. Да, да, то есть я видела еще, что я была у сестры и я, собственно, видела, что там ну, уже черный вот этот дым с поля шел, там, где бои на Гастомеле были. Я еще так что пыталась записать на телефон, я помню видео, в итоге, как бы, что смотрю, что-то, что как бы не сильно нормально вышло, я еще удалила это видео, в общем. Мы сидели еще спокойно, мы не верили в то, что будет такое вторжение, мы вообще не верили в войну, думали, что ну, закончится какими-то военными объектами, и, собственно, зачем им там борзель, пойдут в Киев, и мы даже не было желания бежать, потому что казалось, что ну, не может этого быть просто. Налет вертолетов был очень там в первом в 12, потом как бы там что-то в 2, в 4, то есть они 4 раза отбивали или или сколько. Зашел. Вот. Да, да, а там были, насколько я знаю, кадыровцы Ну и потом уже другие совершенно войска уже начали, когда уже оккупация была Там уже менялись уже и там был, и э, еще какие-то Ну там уже было потом очень много На второй день просто моей сестры муж ушел в ТРО Бучанское Он возвращался после дежурств, ну после первой смены Он возвращался к И он притащил с собой российский сухпайок что по дороге нашел его и в поле были вырыты такие дыры, потому что спускался десант, а когда десант спускается, они окапываются и ждут как бы подмогу, как бы Максим сказал, что он видел очень много просто, что такое количество десанта высадилось, что ему аж стало страшно уже начали на второй уже начали обстреливать самолетами вертолетами на третий день это все продолжалось потом они уже на третий на четвертый день уже просто как бы у нас ездили сначала мы не понимали что за люди вокруг потому что ну, кучу незнакомых людей было тут и в какой-то такой одежде неприметной какой-то ну то бы не в цивиль да, как-то это было сомнительно, кто, кто вообще эти люди, потому что у нас пирог небольшой. То есть мы предварительно там, ну, знаем всех, кто там живет. И я помню, напротив нашего двора э, там ходил какой-то мужчина, и что-то ногами там листья какой то шуркал. В то время э, очень как-то они ставили мед. и Потом, собственно, на то место был прилет мини. У нас после этого исчез свет. Э, вот, а соответственно, и как бы, если свет исчез, то и вода уже потом через несколько часов исчезает. Розкажи, где вы находились весь этот час? Это был подвал, или просто в комнате сидели, кто с тобой был? Мы как бы, ну, сначала в доме были первый день, а второй, когда уже начались прилеты от самолета, когда у нас уже самолеты начали накрывать, это очень страшно, когда самолеты бомбелят. Ты слышишь, когда летит самолет, и когда он начинает выпускать ракеты, он так, делает такой звук, просто такой аж, как, бы, как на снижение идет, такой, пу. -у -у -у, такой, и ты понимаешь, что все, ложиться, уши закрывать, открывать рот, куда бежать, ну, мы там прятались два дня. И потом мы решили, что не имеет смысла, потому что, если привалит еще и погреб, то мы не выберемся оттуда. Опасно было выходить на улицу. Нам позвонила сестра. В общем, и сказала, что убили мужа отца. Вот, просто проезжал машину, в общем, и расстреляли все, что, ну, как бы, всех, всех, кто был там на улице или всех, кто во дворе был. Дедушка набирал воду во дворе. И его просто застрелили очередью с автомата, потом, когда ехала машина, просто расстреляли Не могли как бы, похоронить его, просто положили его там, где на веранде вот, Потом куда-то отнесли в гараж, ну, то есть они все время его приносили, Пока еще была связь, они созвонились с патолога Анатом, он сказал, что в такой температуре он может долго лежать Но, в общем, это тело было во дворе, но света уже не было. Мы завесили окна, чтобы даже свечку не было видно. Сидели в доме, никуда не выходили, не подсвечивали. На какие пропал звездок, светло, вода, все коммуникации? На третий день у меня начало барахлить, у мамы чуть дольше. Мама еще там, четвертый день как-то у меня выходила созваниваться, у меня, у меня уже не было. То есть, выходит, пропал свет, интернет и вода. Потом где-то в пене перебили газовый стояк И день на пятый или шестой пропал газ вот. И мы готовили во дворе Но благо нашему доброму соседу, у которого есть генератор Он нам там раздавал свет зарядить телефон Я не знаю, что бы я сделала, если бы я была в квартире вот, ну, потому что у нас, выходит, можно было разжечь костер, воду набрать с колодезя. Ну, то есть это как-то протянуть еще можно было. И мама, она, видно, подготовилась к войне, Потому что еды у нас было достаточно много таких, которых долгого хранения круп каких-то там, достаточно надолго бы хватило. Ну, я помню такой четко единственный момент, когда я поняла то, что это война и Ко мне точно пришло осознание войны. Был очередной прилет, и у соседей загорелся гараж, и он начал гореть. И Мы звонили в пожарную станцию, ну, и как бы не сказали, что они на такой не выезжают. И в тот момент пришло полное осознание, что они не скоро к тебе не приедет. Никто тебя, собственно, уже не спасет. Идея, идея в отцел. Идея, идея... Короче говоря, где по парку. Я поняла силу страха, потому что у меня так дрожали ноги. Они просто в погребе подпрыгивали. И мне казалось, вот, что их как бы, нужно держать. Я не могла успокоить себя. Мне просто трусило. Мама пели. Бифен, мы пили гидразepam, уже позже мы делились уже успокоительно делили, чтобы нам надольше хватило, мы уже понимали, что это надолго. Так очень вот, мало было водка, он там наливал всем по 50 грамм, вот, и мы такие, ну давайте, при том, что водку я вообще, ну не пью в жизни. Таким, ну как бы образом мы как-то пытались, ну чуть-чуть хотя бы Держаться. Ты говоришь, что у вас полностью пропал звездок, и вы не знали, что происходило в других местах. Вот, какие были твои думки на тот момент? Вот, ты думала, что это по всей Украине так, или только у вас? Да. На самом деле, я вообще до последнего думала, что эта война, она везде. И как бы я не знала, куда бежать. То есть ты не понимал вообще, ну как бы, ты что, пешком пойдешь, ну, сколько это километров, 5-7, ну как бы куда, Верпень, 12 километров, ну то есть, я нашла потом радио, слышала новости, тогда я уже понимала, что в Ворзель направляется, что там высадился десант Пскова, на второй день взорвали мосты, и мы как бы вообще, как бы оказались в этой ловушке, можно бы так сказать, потому что уже выезд, не было, и слава богу, что не пробовали, потому что... Но ну, на третий, четвертый день они расстреляли очень много людей. Когда ты разумеется, что Варту разъекнут и спробуют его еще? На самом деле, эм, как бы мы проснулись утром и очень как-то начала быть оживленная улица, начали люди ходить. И потом как бы, по новостям я слышала, что будет коридор в Порзале. Вот. В Порзале это была спецэвакуация, потому что у нас есть детский дом. Там было 40 или 50 детей, которые все это время сидели в подвале, но они же там расового возраста, там совершенно груднички есть и э, это была спецэвакуация и, соответственно, потом создали коридоры для людей, которые хотят выехать когда настал день эвакуации, соседи начали сразу паковать э, вещи и сказали, что у них есть одно место, чтобы я тоже ехала с ними как я могу поехать ну, без мамы и там, без отчима, потому что мы же вместе все время были и... Мне непонятно было, мы же команда, мы сколько пережили вместе, как это я еду, а они не едут. Но ну, и я отказалась от первой эвакуации с соседями. Просто в то время, когда я понимаю, что я покидаю дом и, возможно, навсегда, и я вот, покидаю маму, там, я больше могу не увидеть ее. То есть у меня за все эти там, 14 дней, у меня просто первый раз спали слезы, у меня была истерика. Мама говорит, ну все, все, не едешь никуда, ну все, все нормально, успокойся, давай меня успокаивать как-то. Вот. И потом, когда уехали соседи, я, у меня начало приходить осознание о том, что стоило попробовать. Если вот прилетит в дом и что-то вот здесь разрушит все или привалит чем-то, ну то есть не скоро никто не приедет тебе на помощь, то есть ты можешь либо умирать в муках, либо сесть в эти автобусы, которые, возможно, расстреляют и как бы умереть там. К этому дню, когда уже была эвакуация, ты... Почувствовал, ну, не знаю, ты просто сколько раз испытал страх, сколько раз ты уже умер, что у тебя состояние, когда ты просто устал бояться, вот, тебя, этот страх, он уже просто, он тебе насколько надоел, что... Тебе просто хочется, чтобы это уже побыстрее все закончилось, и тебе казалось, что, возможно, все-таки так умереть уже будет быстрее, потому что я понимала, что если что-то случится с домом и там я увижу, что что-то происходит с моей мамой, и я ничего не смогу сделать, ну, как бы, что я этого просто не переживу. В том состоянии ты просто выбираешь, какой смерти уже тебе легче просто умереть, и чтобы побыстрее уже и все. Приезжали пункты оккупации, то есть я видела в окно Танк и как бы военные, и там просто военного ну, там такая в общем пушка на плече огромная. То есть он такой, вот, вот, вот так вы проезжаете, и он так за вами смотрит.